Всем привет, дорогие зрители и друзья! Сейчас мы прогуляемся по парку Лапса. С девушки, его зовут лица. Я сейчас покажу. Мы прогуляемся по парку. И сейчас покажу новая ступенька, в которую можно посетить. А также есть два туалета. Это можно походить. А это для большевого возраста. Так, так пойдем. Далее. Здесь новый тренажер, которым можно заниматься. Вот так. А раньше старый парк, наверное, был закрыт на На ремонт. А также есть детская площадка для детей. Парк ВАПСа находится в поселок Тамилина. Железнодорожная платформа Тамилина. Вот так вот. На этом всем закачиваем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, поставьте комментарий и жмите колокол, чтобы не пропустить новые видео. Вот так вот. С вами Слава.